Обычно для перемещения курсора по строкам сметы или по полям отдельной строки мы пользуемся мышью. Рассмотрим другие приемы перемещения курсора. Например, вертикальная линейка прокрутки позволяет пролистать весь список строк локальной сметы. Клавиши управления курсором стрелка вверх и стрелка вниз перемещают курсор последовательно на одну позицию вверх или вниз. Клавиши Page Up и Page Down позволяют листать смету экранами. По комбинациям клавиш Ctrl-Land и Ctrl-Home курсор быстро перемещается в начало на первую строку сметы или в конец на последнюю строку. При нажатии на клавиши Ctrl-L курсор перемещается на строку с заданным номером. Назначение перечисленных сочетаний клавиш и возможность других операций со строками сметы представлены в меню справка «Быстрые клавиши» в окне локальной сметы.